Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Вкусные рецепты. В этом видео вы узнаете, как очень просто приготовить курицу по-французски в мультиварке. Для ее приготовления нам понадобится филе куриное 4 штуки, 2 помидора, лук репчатый половинку, сыр твердый 100 грамм, 2 столовые ложки сметаны, 1 чайную ложку соли, Перед черный, молотый, пол чайной ложки, масло подсолнечное, 4 столовые ложки. Обращаю ваше внимание, что список продуктов находится в описании под этим видео. Там же находится и подарок для вас. Начинаем с того, что куриное филе режем на ровные части и слегка отбиваем. Посолить и поперчить нужно с обеих сторон. На дно чаши мультиварки наливаем масло, и выкладываем куриное филе. сверху укладываем лук, порезанный кольцами, и смазываем сметаной. помидоры режем кусочками и распределяем по поверхности мяса. сыром, потертым на крупной терке, посыпаем сверху каждый кусочек. мультиварку ставим в режим запекания на 40 минут. подаем к столу приправив зеленью. если у вас такое мясо получается вкуснее, напишите об этом в комментариях.